Здравствуйте, дорогие мужчины! Рада снова приветствовать вас на нашем канале. Сегодня хотим поделиться с вами отличной идеей. Как известно, в наше время все хранят деньги на карточках. Наличкой пользуется ну очень малый процент населения. Мы подобрали для вас прекрасное решение. Вот такие визитницы легко можно использовать как портмоне. В кармашках можете хранить самые необходимые карточки, а в отделении посередине как раз удобно положить небольшое количество налички. Для современного делового человека отлично подойдет вариант с RFID-защитой, которая дает возможность производить оплату, не доставая карту, и надежно защищает карты от несанкционированного считывания данных. Есть модели на кнопки, а также простые, которые распахиваются одним движением, как в модных фильмах про агентов ФБР. Расцветки классические и самые ходовые – черный, синий, бордовый.